Приветствую вас, мои дорогие друзья! С вами Лилия Донского, и сегодня я делаю свой первый заказ из первого каталога компании Oriflame Он уже сегодня начался, поэтому, не теряя времени, я накидываю все в корзину. Как официальному обозревателю мне добавили два продукта. Я так понимаю, что это две помады новинки: одна ультракремовая 5 в одном, а вторая с эффектом металлик 5, 5 в одном. Попробуем, очень интересно. Далее, мягкая зубная щетка беру, средней жесткости две штуки. Далее, защитная зубная паста 4 штуки и отбеливающих 3. Беру 2 новинки, укрепляющее покрытие для ногтей и масло для ногтей и кутикулы. Оно бесподобное, просто, я его всем рекомендую. Может быть, на первый взгляд покажется, что это дорого за такой продукт но поверьте мне это лучший вариант для ухода с ногтями в виде масла который я пробовала и за то что я беру два продукта в самом конце спускаемся и видим что мне добавили в подарок жидкость для бережного снятия лака ну и дальше пойдем сверху вниз так что еще здесь добавила пробники хотела все помады перепробовать с эффектом металлик их нет пока на складе со спецпредложения добавила средства для снятия водостойки косметики далее хотела взять маску но сейчас вам покажу одну фишку чуть попозже беру очищающий гель для умывания это для клиентки и маску пленку с углем моя любимая масочка несколько штук гелей для интимной гигиены в количестве двух штук каждого вида беру про запас во-первых себе и у меня часто его берут клиенты несколько штук а именно 5 смягчающих кремов для рук с экстрактом персика мне очень нравится этот аромат поэтому решила взять побольше пена для ванны черри боссом 3 штуки то есть 2 под заказ одну себе набор полотенец убираем неправильно его не нужно добавлять в корзину покажу почему чуть попозже Набор, следующий каталог плюс пробники. Давайте посмотрим состав набора. Мне пришлют крем для кожи вокруг глаз против морщин на коллаген, адаптивную тональную основу холодный алибастровый как раз это для клиентов. Сам каталог номер два и набор пробников парных Lost in You для нее и для него. Очень хочу попробовать новые ароматы. Просто аж прям с нетерпением жду этой встречи. Комплекс Астаксантин по акции беру 4 штуки, вы видите что на каждые 500 рублей проходит один Астаксантин с большой скидкой, то есть за 4 штуки всего 4380 рублей. Беру восстанавливающие капсулы на ВЭЧ. пока одни беру, но я не успела пообщаться с клиентками, которые у меня часто их заказывали раньше предложу конечно тоже поучаствовать в этой акции мультиактивный бальзам под заказ я попробовала свой показала клиентке она тоже его сразу заказала два шампуня против перхоти под заказ карандаш для бровей тоже под заказ и парфюмерная вода мисс джиордани все это под заказ от клиентов также и мыла 4 штуки парные мыло весенний букет мыло искры любви со вкладыша хорошие скидки во вкладыше смотрите и компактная минеральная пудра и аромат тоже все под заказ как и гель интимной гигиены ох какой у меня крутой заказ я смотрю на баллы так это же еще не все у меня в заказе проходят 10 каталогов как участнику премьер-клуба за 230 рублей и один каталог нам всем вкладывают за 9 рублей пакет мне не нужен я отказываюсь и Здесь у меня третий шаг, wellness pack для женщин. Одна упаковка придет, следующая будет бесплатная. А в следующий раз я буду делать подписку Life Plus, потому что у меня коктейль заканчивается. Далее, как я вам говорила, здесь много интересного. Смотрите, у нас идет предложение на тональные основы разных вариантов. Далее, я стала участником премьер-клуба, поэтому я с большим удовольствием беру себе крем экологен ночной со скидкой смотрите какая цена получается очень выгодно быть участником премьер клуба всего 696 рублей шикарный мой любимый крем смотрите далее спецпредложение идет на маске я сразу добавляю масочки кстати это чудесный подарок поэтому их можно вот сразу брать побольше и раздарить их клиентам на 8 марта я сделаю такой вот запас следующий вариант смотрите какое классное предложение можно заказать целый набор за 559 рублей. И в этот набор входят две маски. Одна с ягодами Годжи и органическим овсом. Вторая, вторая кокос и алоэ. И вся серия защитная. Крем для лица, защитный бальзам и крем для рук. На мой взгляд, это очень классное предложение. Получается по двенадцать рублей за один продукт ну классно же вы видели одна маска стоила 159 рублей а здесь 112 тем более все эти продукты нужны они постоянно есть у меня в заказе я добавляю набор и нажимаю в корзину только после этого он встанет в корзину и чуть ниже спецпредложение с полотенцем вот отсюда мы его берем со скидкой и тоже нажимаем добавить корзину чуть ниже у вас у всех появляется вкладыш посмотрите здесь много интересных вариантов которые мы можем заказывать со скидками до 80% я рекомендую вам посмотреть кстати шикарный спонж для макияжа далее мне очень нравятся тени рейфел бесподобные тени далее я буду смотреть то что мне самой нравится праймер с хорошей скидкой на вейдж тоник экобьюти потрясающий тоник. Так, щеточки, отшелушивающий крем для ног тоже рекомендую маска интенсивная увлажняющая ее на ночь можно наносить и будут очень мягкие ноги парфюмерный гель для душа лосьон миндаль маленький объем будет 30 миллилитров кстати посмотрите какая хорошая цена можно добавить и тоже использовать на подарке. Такое что-то необычное, потому что я своим клиентам, ну, у меня постоянно клиенты, я стараюсь разнообразить варианты подарков, поэтому возьму немножечко а, кремов. Далее, крем для рук весенний букет, тоже можно взять несколько штук, у меня крема прямо вот заканчивается на глазах, ни одного крема не осталось, все к новому году разобрали. Так, мыло искры любви, туалетные воды, далее здесь ароматы, а, мужской бумажник для сумка ой, сумка торбу как она мне нравится но ну, я воздержусь <свист> бижутерия рекомендую обратить внимание на симметричные серьги я их очень люблю они такие легкие при этом они крупные очень красивый яркий шарф с акварельным принтом и здесь у нас пудра стойкая тональная основа с такой Крутой скидкой. Слушайте, это просто здорово. Я думаю, их будет, должно быть много. Пока одну только средство. Вот оно средство для снятия водостойкой косметики. Я его очень люблю. И сухой шампунь. М -м -м, только купила по более дорогой цене в прошлом каталоге. Не знала, что будет такая скидка. Кстати, этот аромат сейчас мы очень любим. Миша им пользуется. Uh, Legend. But be the wild legend очень красивый аромат такой подходит для энергичного стильного бодрого красивые бижутерия с леопардом с головой леопарда у меня есть мне нравится ношу даже с удовольствием хотя обычно не очень люблю когда какие-то зверюшки в ушках там и так далее но этот мне понравился набор так и опять же добавляю в корзину чтобы они точно добавились и спускаемся еще чуть ниже, проверяем, чтобы... Что еще есть интересно? На этот раз все. Видите, как много у меня добавлений. Получилось аж 372 балла. Но это нормально. Так, и я проверяю весь заказ. Смотрю, чтобы у меня встала в корзину все из спецпредложения. Так, ночной крем добавился. Каталоги есть. Да, все спецпредложения добавились вот так можно нажать на стрелочку и посмотреть что вы выбрали и в каком количестве если вы хотите от чего-то отказаться то здесь нет такой возможности убрать что-то одно или добавить нужно нажимать на корзиночку удалять все и на втором шаге заново наполнять набирать в корзину то что вам нужно набор полотенец и как раз из спецпредложения еще два продукта добавила вам спектр на месте нажимаем далее и еще раз далее выбираем доставку то есть мы должны с вами выбрать куда отправить заказ вы выбираете например пункт выдачи ближайший к вам это может быть также бьюти-центр, СПО, пункт выдачи постамат или пятерочка, если в вашем городе это есть, если вы сомневаетесь как правильно выбрать доставку, то однозначно вам нужно пообщаться со своим наставником, чтобы вам помогли определиться, то есть выбираете например СПО, далее вбиваете свой город, я свой вбиваю и среди предоставленных адресов выбираете тот, который вам ближе всего, мне ближе всего вот такой СПО, также можно выбрать доставку на дом если у вас в городе есть такая услуга доставка на дом нажимаем далее нам предлагает сайт выбрать какой-то продукт вместо платы за доставку то есть вы можете выбрать смягчающее средство или любой другой продукт нажимаете на стрелочку листаете и видите что здесь еще есть интересного так, я все это пожалуй пропущу порой бывает очень выгодное предложение получается тогда не будет вот эта сумма за доставку а будете оплачивать только за продукт так, и нажимаю оформить заказ проверяем что у нас получается с заказом по моему сайт немножечко подвисает ага все отлично я смотрю детали и вижу что мне на, на объемную скидку оставили 6584 рубля а сумма заказа 18353 рубля но так как у меня есть на предоплате деньги их списывают у вас там может быть кэшбэк или сумма за работу с командой тогда эта сумма отминусовывается и к оплате остается 11 869 рублей уже гораздо приятнее я сейчас заказ сохранять не буду я его сейчас еще раз промариниторю проверю потому что бывает что я допускаю какие-то ошибки и после этого нажму просто оформить заказ я вам желаю хороших Покупок, много заказов в этом каталоге и огромных успехов. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.